ха <смех> смеялся он с выступавшими на глаза слезами. Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Сегодня в читальном зале я познакомлю вас с одним из чудеснейшим творением мировой литературы, романом и попеей Льва Николаевича Долстого «Война и мир». Конечно же, я не буду читать вам весь роман, который длится около 60 часов. Для сегодняшнего чтения я выбрал отрывок из четвертого тома второй части 13 главы, повествующий, на мой взгляд, о втором открытии сердца у Пьера Безухова. Я очень ценю этот отрывок, потому что Лев Толстой, скажем так, далекий от эзотерики человек, он так мастерски и абсолютно точно показал чувство человека открывшего свое сердце, свое восприятие своего среднего центра ментального тела снаги до уровня осознания мира с совестью, то есть совместной вестью. Итак, друзья, отрывок из книги Льва Николаевича Толстого «Война и мир». По переулкам ховмовникам пленные шли одни со своим конвоем и повозками и фурами принадлежавшими конвойным и ехавшим сзади, но выйдя к вравианским магазинам, они попали в середину огромного, тесно двигающего альтериористского обоза, перемешанного с частными повозками. У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и спереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога, мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были пришедшие прежде всех войска корпуса Багарны. Назади, по набережной и через Каменный мост тянулись войска и обоза Нея. Войска Даву, которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу.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 стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении со звуками барабана. Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стелу обгорелого дома, подле которого стоял Пьер. «Народу-то, эко-народу, эко народу, и на пушках-то навалили, смотри, меха!» — говорили они. Видишь, стервицы награбили. Вон у того-то сзади на телеге. Ведь те сыконы, ей богу, это ж немцы должно быть. И наш-то мужик, ей богу, ах подлецы. Видишь, навьючился-то, на силу идет. Вот те на дрожке и те захватили. Видишь, уселся на сундуках-то, батюшки, подрались. Так его по морде-то, по морде. Это когда вечера не дождешься.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 Опять волна общего любопытства, как и около церкви в хамовниках, надвинула всех пленных дороги, и Пьер, благодаря своему росту, через головы других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В тех трех колясках, замешавшихся между зарядными ямщиками, Ехали тесно, сидя друг на друге, разряженные в яркие цвета, нарумяненные, что-то кричащее пескливыми голосами женщины. С той минуты, как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему страшно или не страшно. Ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда-то, ни пожарища Москвы.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 а видел движение их. Все эти люди, лошади, как будто гнались какой-то невидимой силой. Все они в продолжении часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц одним и тем же желанием скорее пройти. Все они, одинаково сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться, оскаливались белые зубы, хмурились брови,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 Поступайте по совести, живите честью.